iOS хоть и стабильная система, но все-таки от моментов, когда iPhone или iPad может сломаться по софтверной части, не застрахован ни один пользователь. Всем привет и прямо сейчас расскажу о приложении, которое сможет так или иначе привести твое устройство в чувство, если с ним вдруг что-то пошло не так. Поехали. Об утилите Ray iBoot я уже не раз рассказывал на своем канале и более того, некоторые подписчики несколько раз благодарили меня за то, что именно после моего обзора они смогли решить определенные казусы. Их устройствами. Пользоваться программой, как всегда, очень просто: нужен лишь компьютер, сломанный iPhone либо iPad и шнур. При определенных сбоях устройства достаточно ввести и вывести девайс из так называемого diffuse мода либо же режима восстановления. Всего лишь с помощью одного максимум двух кликов можно вернуть твой смартфон или планшет к жизни. Одними из самых приятных факторов, ради которых уже стоит скачать утилиту по ссылке в описании под этим видео, кстати, является локализация на русский язык и то, что программа. Полностью бесплатно. Однако для решения более серьезных задач, вроде экрана смерти, вечный логотип Apple и других, потребуется расширенный или про режим программы, которую уже необходимо купить за отдельную плату. Последний пункт ты совершаешь на свое усмотрение, но на твоем бы месте я бы приобрел данный софт, который нет-нет да, да сможет даже один раз спасти твое устройство из нелепой ситуации, связанной с кривой установкой прошивки через iTunes или по воздуху, например. Такие дела.